Добрый день, это канал Форума Свободной России. Меня зовут Дмитрий Семенов, а с нами на связи сегодня политик, депутат Госдумы нескольких предыдущих созывов Геннадий Гудков. Геннадий Владимирович, здравствуйте. Да, не добрый день. Собственно, да, поэтому вам и сказал здравствуйте, как это уже да. редко бывает в России в последнее время. Как говорят, утро начинается не с кофе, а с обысков. Сегодня вот пришли к вашему сыну-политику Дмитрию Гудкову, а также к его бывшему помощнику и экс-председателю Открытой России Александру Соловьеву и к начальнику штаба Дмитрия Гудкова. И... Еще хуже, еще хуже. Да. Обыски проходят в отношении семьи Гудковых по всем адресам. По всем явкам, по всем офисам проходят обыски у родственников семьи Гудковых, у их коллег, товарищей, знакомых, сотрудников. Да, вот, вот такой масштаб сегодня. Да, вот в связи Зачистка с этим, семьи водковок началась. Вот в связи с этим, Геннадий Владимирович, как раз вопрос. Как раз вот расскажите, что на данный момент известно. И какова, на ваш взгляд, каков, на ваш взгляд, формальный повод? Да, под формальным поводом я имею в виду ту статью Уголовного кодекса, в рамках которой все это происходит. И какова реальная причина всего происходящего? Ну, начну с конца. Реальные причины понятны. Уничтожить, есть общая политическая задача, уничтожить все, что сопротивляется мысли, шевелится, думает. Дмитрий Гудков в этом смысле и пишет, и говорит, и не стесняется особо, так сказать, излагать свои мысли, как он действительно их думает. Поэтому он раздражающий фактор. Вторая задача. Не допустить никого до выборов. Дмитрия Гудкова должны выдвинуть в июне кандидатом кандидатам депутаты. И ему, его предупредили, кстати, в и сказали, что решается вопрос так. Если мы не сможем задавить там партию, которая тебя выдвинет, а там давление оказывается огромное, то, мы, то будет решать вопрос товарищ майор. Но так как Дима ни с чем не связан, он как бы, так сказать, пропустил, видимо, но не тоже пропустил, но он не понял, как может товарищ майор решать какие-то вопросы. Оказывается, может. В России уже слово «законно». Закон, законность – это просто ругательные слова. И они нашли какую-то странную ситуацию, которая не имеет вообще никакого отношения ни к семье Гудковых, ну, кроме через родственников, ни к Диме, ни к, уж тем более его, его ближайшему окружению Саша Соловьевой и Виталия Венедиктову. Они вообще, как бы так сказать, я думаю, что даже если я им скажу там название компании, которая когда-то давно арендовала подвал с земляными полами, подчеркиваю, это речь идет об аренде подвала с земляными полами которая компания, которая взяла в аренду под учебный центр, сделала из него более-менее какой-то приличный офис в учебные помещения. Вот. А потом ей увеличили в три раза арендную плату город, и она сдала это городу, потому что нет возможности и нет никакого желания платить трехкратное увеличение арендной платы. Этому, этой истории больше пяти лет. Больше пяти лет. Вот чтобы вы понимали, насколько вот несуразны все эти... Причем компании, которые не могут расплатиться по долгам с арендованными площадями, их десятки, если не сотни тысяч в Москве. Вот. Ну, значит, был бы, как говорится, повод, была бы статья, был бы человек, а статья найдется. Сейчас они руководствуются вот этим принципом. Был бы, был бы человек, а статья найдется. Какой смысл был вламываться сегодня утром в 5-6 адресов родственников, значит, на дачу. На дачу приехали на 10 машинах. Приехали сотрудники Следственного комитета, сотрудники ФСБ, что они там делают, интересно. Приехал ОМОН, вооруженный там до зубов с автоматами, с пистолет-пулеметами и так далее, и тому подобное. Вот такой огромный отряд приехал сегодня туда, на дачу. Обыскали младшего сына, обыскали старшего сына, обыскали коломенский офис. Обыскали офис, в котором мы уже 8 лет не, не находимся. 8 лет ушли из этого офиса. Его сегодня обыскали. По-моему, до сих пор еще обыск идет. Я еще не знаю, где идут обыски, потому что... Обыскали Соловьева, обыскали металлика, э, Венедиктова. Вот Я еще не знаю, где еще идут обыски, потому что часть сотрудников я вообще не могу найти. Я еще не знаю, чем день кончится. Я еще не знаю, все ли вернутся сотрудники, там, э, люди, люди родные близкие мои, домой сегодня. Я не знаю, что будет. Вот такая ситуация. Это вот современная Россия. Это надо уже понимать, что она лучше не будет, она будет только хуже. Значит, масштаб репрессий нарастает, расширяется, циничность, безапелляционность этих репрессий, абсолютная наглость, абсолютный произвол. Это вот то, что начинает нарастать каждый день. Ну, вчера мы знаем, что Андрей Пивоварова с огромным удовольствием, видимо, тащась от этой вседозвольности, снимали со взлетно-посадочной полосы, когда он уже готов был значит, улететь на отдых. На две недели у него там путевка была. Ну вот, в общем-то, вот все, вот такая теперь Россия. Ну, вот как раз а, об Андрея Пивоварове. Изначально, когда только появилась информация об обыске у Александра Соловьева, у Дмитрия Гудкова, а, многие подумали, что это как связано с «Открытой Россией», поскольку, да, действительно... В ну, это, конечно, связано. Александр Соловьев был когда-то руководителем «Открытой России» в незапамятные годы. Конечно, связано. Конечно, Дмитрий Гудков э, и я, мы прекрасно знаем, и Андрея э, Пивоварова, и... Татьяну, Господи, Усману, Усману да? Да. Да. да, и многих других ребят с «Открытой России», нормальные, хорошие ребята. Мы с ними встречались, общались на каких-то совещаниях, на каких-то конференциях. Понятно, что это идет вырезание, в так сказать, всех, кто имел отношение к «Открытой России», кто имел отношение к штабам Навального, кто имел отношение ко всем там митингам и так далее. Они все, сейчас зачищают все. Ну, просто сегодня день семьи Гудковых. А вот само задержание вчерашнее, все-таки снова к нему вернусь, да, там говорят, что уже самолет вроде как бы и тронулся, и ему пришлось разворачиваться. Не находите схожие мотивы ситуации, которая вот в Беларуси происходила не так давно? Одна, один в один. Один в один. Что самолет останавливают, хотя там таможня есть, границы есть. То есть они, видимо, принимали решение в попыхах. Они, видимо, принимали решение в попыхах, и там на коленке писали какие-то постановления. Они же, они еще рабы бумажки. Вот я это понял сегодня. Э, наша вся система, им нужна какая-то бумажка. У Путина, видимо, такая есть пунктик, да, что должна на всякое действие должна быть какая-то бумажка. И неважно, там, соответствует, не соответствует. Какая-то любая бумажка должна быть. И вот, видимо, пока они по Андрею оформляли Привоварову какую-то бумажку, самолет уже встал на взлетно посадочный полос. Ну, вот, собственно говоря, поэтому они а может быть, они просто хотели, знаете, у них ведь есть такая привычка арестовывать там в день юбилея, на день рождения, на каких-то событиях торжественных и так далее. Вот они тоже от этого тащатся. А мы вершители судьбы. Ты думаешь, что ты там, как это, помните у этого Булгакова, да? Что вы сегодня делаете в 6 часов? В 6 часов я уж точно знаю, что я там в каком-то званом вечере. Нет, Гертанушка уже разлила масло. Вот они тащатся от того, что они судьбы э, людей, э, вот, они от них зависят. Да, вот возвращаясь к ситуации с э, спецоперацией спецслужбами Беларуси по перехвату гражданского судна э, с Романом Протасевичем. Вот вы как э, человек, который долгое время проработали в госбезопасности, вот на ваш взгляд такая спецоперация способны ли ее были провести э, белорусские КГБ своими силами или тут есть явная рука ФСБ? Я думаю, что рука ФСБ там есть, она, скорее всего, началась в Афинах, эта рука, потому что слежка наверняка там вряд ли могли организовать белорусские спецслужбы, они все-таки дохловаты. но с точки зрения там, численности штатов, оплаты, а наши это могут делать, легко себе позволять, но большая страна, большие посольства, большие резидентуры, большие возможности, поэтому я думаю, что, конечно, эта вся операция была согласована, она была проходило при полном одобрении российского руководства россии знали об этой операции помогали и у меня даже никаких в этом сомнений нет и может до определенного момента контролировать и вот а, процессы по отношению к оппозиции, что в Беларуси, что в России схожие тенденции. Просто, может быть, масштабы несколько разные, и в Беларуси они, может быть, более радикальные. И как раз-таки вчера белорусская оппозиция объявила, что они меняют тактику, и объявили мобилизационный план Пиромога, который а, еще называют по-другому подпольное народное ополчение. Звучит достаточно воинственно и радикально. Означает ли это, на ваш взгляд, что а, белорусская оппозиция решила отойти от тактики мирных протестов? Ну конечно, рано или поздно протесты, к которому не ведут диалога, и чьи мирные действия не достигают никаких целей, а наоборот еще применять к ним силу, он рано или поздно радикализуется. Я все там, всегда об этом говорил, в том числе и в Кремле открыто, и тогда еще они меня слушали, но сейчас они уже выбрали свой путь. Поэтому все то, что происходит в Беларуси, будет происходить в России, там просто может с какой-то небольшой задержкой. Ну, безусловно, если человеку не оставляет никакой возможности выражать свою точку зрения, бороться за свои права, он будет э, действовать радикально. Другого варианта нет. Но Когда оно... уничтожает все легальные возможности, а что вы хотите? Ну Ходит, а со да. да, собственно, сама возможность, я так понимаю, в связи с последними новостями, и сегодняшними в том числе, сама возможность как-то попытаться побороться на выборах в Госдуму за э, что-то, это уже все абсолютно исключенный вариант. Ну, на выборах в Госдуму за что можно побороться? Можно побороться за мировоззрение тех людей, которые, в общем-то, хотят слышать какую-то правду. Раз. То есть разоблачать, рассказывать, объяснять, доводить, пользуясь избирательным периодом. Можно критиковать власть, так сказать, разоблачать это все, укладываться в это же Можно там формировать какие-то сторонники, чтобы, по крайней мере, люди видели, что они далеко не одни, и что их большинство сегодня уже. Можно в конечном итоге иногда добиваться каких-то отдельных локальных успехов. Это тоже хорошо, но для возможности для этого все меньше и меньше. А утверждать, что в России власть может поменяться путем выборов, ну, вот уже, мне кажется, даже, даже ну, как бы стыдно. Должно быть позорно так заявлять, что там выборы, что-то могут поменять власть. за Занозу какую-нибудь там, допустим, в Госдуме или в региональном парламенте провести, который там будет мешать им сидеть на мягких креслах власти, это да. Какой-то депутат отдельный, какая-то группа там людей в региональном, местном парламенте или даже федеральном. Но это все, на что сегодня реально можно, все, чего можно реально достичь сегодня. Никаких иллюзий быть не должно. Власть не будет меняться путем выборов. А, кстати, почему на ваш взгляд российские силовики начинают вести себя, ну я бы назвал это более как-то нахраписто что ли, вот опять же к истории с Андреем Пивоваровым, вот он улетал, да, его снимают с самолета. Если брать саму открытую Россию, несколькими днями ранее они объявили о своей самоликвидации, и после этого мы видим уже два уголовных дела по участию в деятельности нежелательной организации, это Андрей Пивоваров и в прошлом там состоявший член в Чуварском отделении открытой России Юрий Сидоров, которого также вот пару дней назад привели. Ездив в Чебоксар, он был задержан и сейчас, правда, находится там под обязательством аявки. Почему меняется тактика в более, такую, в более жесткую со стороны силовиков? Я думаю, что они делают это в преддверии неизбежных социальных протестов, чтобы запугать, посеять террор, разгромить, лишить вожаков, как говорится. да, Потому что все-таки идет удар, в первую очередь, по ярким фигурам. Там, тот же Дмитрий Гудков, тот же там Андрей Пивоваров. Ну, которые в политическом, как бы в медийном поле. Там никто сильно там не, не атакует тех, кто не так сильно популярен. Поэтому здесь они выбивают, как бы людей, которые, как они считают, способны. Ну и мстят. Там тоже отмещение же по полной программе идет. Кто-то там кого-то называл, кто-то критиковал, кто-то кого-то бичевал, кто-то разоблачал. Надо там мстить. Поэтому силовики сейчас распоясываются по полной программе, у них уже нет никаких сдерживающих рамок. Ну, спасибо, что еще не стреляют, спасибо, что еще не убивают. Я имею в виду официально, да, хотя мы видим, что неофициально уже и стреляют, и убивают, и ломает руки, и делают инвалидами, там, и в тюрьмах Он Мохнаткина убили. Да, и помимо того, что силовики громят и запугивают оппозицию, они используют еще одну тактику. Судя по опять же последней истории, да, вот вчера мы увидели расследование фонда борьбы с коррупцией, которое, которое они провели и выяснили, кто а, слил эту базу участников людей, которых записали да. на сайте Френовальный. Ну, по версии в БК это их один из бывших их сотрудников. Вот в этом плане оппозиция, оппозиционные структуры, те немногие, которые еще как-то остались, как-то да, там пытаются существовать, как они могут себя обезопасить от внедрения различных людей от спецслужб? Это вообще возможно или от этого никак не застрахуешься? Вот тоже как человек, как, как, спрашиваю вас как человека, который в сфере безопасности работал ранее. но ну, по большому счету никак. Какие-то отдельные участки, может быть, и можно обезопасить, там сократить круг посвященных, сократить круг знающих пароли еще что-то. А, Какие-то, ну, разведку что ли надо делать? Каком-нибудь там МБХ-медиа, Нужно что, делать контрразведку свою? Проверять там, на полиграф сажать? Но ну, это что, невозможно. Нет, по большому счету, агентуры всегда полно в любом там революционном, повстанческом движении. Это, к сожалению, неизбежно. Вот, поэтому надо просто всегда делать поправку на это, что на любом совещании с тобой может сидеть товарищ майор. Вот надо на это делать поправку. Да, и, наверное, в самом конце такой уточняющий вопрос. Геннадий Владимирович, возвращаясь к ситуации с сегодняшними обысками, да, вот возникала информация, что Александр Соловьев по этому делу проходит в качестве свидетеля. Есть ли информация о том, в каком статусе Дмитрий Гудков? Да, я думаю, что свидетель. Но я думаю, что не... даже если пытать Дмитрия Гудкова, Соловьева, там, Венедиктова да и других, а я думаю, что они даже под пытками не выдадут, под самыми жуткими, потому что они не знают ничего. Какие они могут быть свидетели? Они, они, они даже не догадываются о существовании каких-то там подвалов, какой-то там аренды 15-го года. Они даже, даже под пытками они не смогут это выдать, под самыми изощренными. Это просто придумано. Но я же сказал, что они рабы бумажки. Это вот дело там Киров лес, мы же знаем, дело там Ифраше, какие там еще дела. Вот такого типа дела они там придумывают. Да, спасибо большое, Геннадий Владимирович. Будем следить за ситуацией с этим вот новым возникшим непонятно откуда уголовным делом и с обысками. Ну и желаем вам, конечно, в этой ситуации э, лучшей поддержки и скорейшего, скорейшего, там, за, э, на хорошего финала Заверш... всей этой истории. Завершение, да. этого, завершение этого кошмара. Да, спасибо большое еще раз. Напомню, что сегодня гостем канала Форума Свободной России был политик Геннадий Гудков.